Этот год, стих у нас укоренится Яков. Почему Яков? Яков это хитрец, это плотской человек. Никакое семя не приносит плод. Жолудь не может плод принести. Единственное, что он может, пустить корни, и все, и дать отпрыск. Все, пустить корни. Больше у него силы не хватает. И когда он пускает корни, тогда появляется отпрыск. Укоренится Иаков, и Библия говорит, что если зерно падше не умрет, оно не принесет плода. Но если останется одно, но если умрет, тогда принесет много плода. И вот говорит, кто мне служит, мне да я иду на смерть. И мы все умерли водным крещением, сораспялись иисусу христу Для чего? Чтобы эту жизнь, не жить этой жизнью, а эту жизнь отдать Богу, пустить корни в Бога, и когда мы пускаем корни в Бога, как Иаков, который, что у него было деньги, он продал, купил первородство, отдал Исаку. а потом взял, восхитил хитростью благословения духовной и с одной палкой убежал, он свою жизнь, свои деньги все променял на духовные и побежал с духовной. и потом пробился и это и пробился, как это, у Иакова, даст отпрыск, и расцветет Израиль. Это новый человек появляется внутри. И он, написано, плодами наполнится вселенная. Не эта плоть, а то, что в нас открывается, новый человек, тому слава. А Бог плоти не даст славе, и она царство Божие не наследует. Откуда пришла, туда и пойдет. Аминь. А дух на небо. Поэтому этот год – год процветания. И год, год процветания и плодоношения. Мы будем в эту точку бить, поливать. И я верю, что оно вырастет. Аминь. Халлелуйя. Слава Богу. Я в прошлый раз проповедовал о материалах, которые действуют. Э, спасибо, о материалах, которые работают в Царстве Божьем. Потому что многие люди хотят душевное протянуть духовный мир и им оперирует в духовном мире, оно не работает. В Духовном мире надо работать духовными вещами. Каждому Бог дает веру, которая приходит с неба, и по этой мере веры надо действовать. Веры это золото, потом Слово Божие, оно работает, это серебро. Нужно вставать на Слово Божие верою и дальше третья работа, третья это помазание. Бог дает какую-то меру благодати и действовать в помазании. 3 -три, три материала вера, серебро, слово Божие и помазание, они обязательно проносят успех. Они не боятся ни огня ни в дождя, ничего. Если ты стал на эти вещи, ты победишь. Это. Халлилуйя. И это. И я повторю один случай. Это в среду мы разбирали пример, утверждали пример Исафата. Пришли на Израиль войска в два раза больше, три государства на него. И что он сделал? Он не кинулся в отчаяние, он не кинулся в разные вещи, он не кинулся. Многие очень важно расскажу пример про собаку. Кажется, я рассказывал. Короче, у меня я охотником был, у меня была охотничья собака, гончая такая. И когда я с щенка ее вырастил, и когда я вышел с ней первый раз на охоту, самое главное, что гончая собака, она должна э, два качества проявиться. Самое главное. Это когда увидит звера, она не должна побежать по взгляду очей и по слуху ушей, как написано в Библии. Почему? Потому что как только зверь или что-то забежал или там заяц или косуля забежали за дерево там и залез все глаза не видят это собака должна первая как только увидела что-то она должна носом гончая вслед и идти по следу звери зайцы они не летают они все равно по земле бьют. и если она схватила след она обязательно пойдет потом соломон говорит все по кругу бегает так по кругу все по кругу дождь пришел потом испарился от тучки опять дождик опять в речку в море опять испарился короче все по кругам ходит так люди родились за следующий умерли следующий все по кругам ходит и звери тоже бегают по кругам и как только собака побежала и все бегает по кругам и самое главное второе, что она должна дать голос. У -у -у -у. И я знаю это. И обязательно ты уже стоишь, смотришь, вот там, вот там она бежит, и ты приблизительно ищешь полянку, где они будут бежать по кругу. Ты далеко не уходишь, они опять на этот круг прибегают. И все. И вот эти две качества должно быть: след взять, так, и голос дать. Это, и я вывел собаку и жду. И тут заяц. Я говорю, взять, за, и она носом в, это, в, это, в след у -у -у -у, -а, собака состоялась если бывает собака только берет след, а голоса не дает тогда ставит в пару ей только -то голосистый, что рядом с ней бежала который след не берет если некоторые только го, это самое, э -э -э -э, наоборот, тогда в паре работает и, короче, должны в эти две качества смотрите, и я, я когда покаялся, все это начало всплывать вот посмотрите, Саул Бог ему сказал, жди, в шесть дней. Он увидел, враги наступают, армия разбегается, и он пошел по взгляду очей. Давай жертву приносить, и приходит Самоил. Эй, ты не пошел по нюху, ты не пошел по, по, по Богу, ты пошел по плоти. Все, голову отрубили. И еще один это самый пример. Один пример. Очень важно, чтобы мы пошли по духу, не по взгляду очей, не по слуху ушей, не по душевному наружному человеку, а по внутреннему человеку. Что-то взяли духовное, веру, слово, Божие, знаете, то, что работает. И пошли. Оно будет работать. А все остальное, как вот этот по взгляду очей, собака, все. Она не работает. Извините за такой пример, но я на нем научился. Смотрите, давайте возьмем другой пример. Апостола Павла арестовали и везут судить его. И посадили на корабль. И вдруг попутный ветер такой подул, и все говорит, давай поплывем. Павел нюх имеет Божий. И говорит, нет, не слушайте этого всего. Послушайте меня. Будет опасность в плавании. Будет, ну, беда. Все. А, а он, да, начальник, послушал больше капитана, говорит, капитан лучше знает, и все. И пошли по взгляду очей, по слуху ушей, понаружи. Не послушали все. Духовно нюха, духовно слуха. И потеряли все. Хотели их убить, но этот начальник ради Павла не убил всех узников. И они корабль потеряли, все повыкидывали, корабль потом потеряли и выплыли на, на тех на обломках на какой-то остров. Почему? Не пошли по духу. И вот когда у нас какие-то обстоятельства, я смотрю, христиане кидаются в панику. Слушайте, нюх и слух. Духовный. Что-то духовное взять. Не кинуться внаружи, не кинуться в что-то. Кинуться, это самое, в сердце. Давид, идут враги, а я в слово. А я ищу откровение. Иди вот так, вот так. И пошел. Если мы так будем поступать, даже в этой собаке, Бог говорит: пойди к муравью. Я в собаке учился, в мураве. И к муравьям ходил, ленью бороться. Я садился возле муравьей и тоже. И я хотел, короче, смысл такой. Я хотел посчитать. Чтобы муравей остановился хотя бы до двух досчитать, ни разу не досчитал. Остановится на мгновение опять. остановится на мгновение опять. Я только раз не могу сказать, он уже побежал. Я ни одного муравья не нашел, чтобы досчитать до двух, чтобы он остановился. Я раз, все убежал. Раз, убежал. Я сидел, сидел, не могу досчитать, чтобы досчитать до двух. Всегда муравьи в работе. У них нет депрессии. У них нету. Сижу, думаю в одну точку. Короче, они всегда что-то делают. Друзья, ну, тоже другая проповедь. У меня времени мало сегодня. Итак, это Исафат. Пришли враги. И куда он? Он берет первое золото. Веру. Веру. И говорит, Бог, Ты всемогущий, Ты всесильный, Ты царствуешь на небе на земле. Я верую, что Ты можешь помочь сильному и бедному, и слабому, и все. Аминь это вера, золото исповедует второе, что он берет, слово читает, слово пришел и говорит, Бог ты сказал, что если враги придут ты дал нам землю, подарок хотят подарок забрать дописано, что когда мы обратимся к тебе ты придешь и сокрушишь врагов наших что он взял второе? серебро и потом, и взяли, дальше действия они взяли, постились три дня и пришел один левит пророк и начал пророчество, говорит, не ваша война а Божья война. Стойте, смотрите на спасение. Что третье? Третье это драгоценные камни. Это помазанные люди. Это помазание в людях. На, на помазание можно строить. Он взял эти три материала, стал на эти три материала, говорит, все. Это, если мы стали на золоте, если мы стали на серебре, и стали на драгоценных камнях, написано такое строение. Ни огонь, ни вода, ничего не возьмет. Оно не горит, ничего не берет. И пошли... Со славословием, и Бог поразил врагов. Аминь. Поэтому не кидайтесь в чувства, не кидайтесь в панику. Вы семя благословенное, вы дети Божии, вы рожденные свыше. Вы семя благословенные, Исаия 1 глава. Написано, написано что вы, написано, что все увидят, что вы семя благословенное. Только доверьтеся Богу, не дайте дьяволу, чтобы Он вас повел по разным путям. Аминь. Друзья, я не верю в воскресных христиан. Надо в воскресенье ходить, вдруг что-то пробьет, обязательно. И надо хотя бы спастись, как головня из огня. Но Христос говорит, если не будет час молиться, если не будет недели духовной жизни, молитвы час, утром, днем, вечером, в трамвае, где угодно, но сражаться надо. Бороться надо но хотя бы час молитвы. Я всегда говорю, вы не оденете кастрюлю на голову, вы не тарелку не, не перекинете в желудок, вы ложечкой, ложечкой, правда? И минимум полчасика уходит на обед. А еще и приготовить надо. Мы очень много этой штуки уделяем внимания. И постоянно. Або, а дух? Я не верю в голодных работников, что они что-то могут сделать. Я не верю в голодных христиан, которые не молятся, не читают Слово Божие. Потом, ну чего, пастор, помолись. Приходите, я буду молиться, это моя зарплата. Хоть каждый день. Я с удовольствием, знаете, всегда молюсь. Бог меня за это благословляет. Но моя молитва, без вашей часа молитвы, это мертвому массаж или искусственное дыхание. Я не могу дышать за вас. Я не могу кушать за вас. Я не могу молиться за вас. Я могу только что-то... Но помочь, поддержать, благословить, вместе гореть. Но мы должны гореть. Аминь. Вместе. Мы непростые люди. Мы семья благословен. Дайте, пожалуйста, Исаии 61 глава. Аллилуйя. Спасибо. Очень хорошо написано. Правильно. 61 глава. «И будет известно международными семья их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословены Господу». И радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя в моем, ибо Он облег меня в рызы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил, возложил венец, и как невесту украсил убранство. Ибо как земля производит растения свои, и как сад производит посеянное в нем, так Бог проявит правду и славу перед всеми народами. И еще, пожалуйста, дайте нам Колосянам 2 глава. «Вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». В семени вам отец передал всю полноту и много других мест. Мы семья благословенные. И, не на... и у нас все есть. Единственное, но многие, ай-яй-яй, ай ай такая, ай яй Слушайте, бесы очень хорошо кушают вот этих ай-яй-яй, ай -яй -яй, ой -яй -яй. Они первые идут к ним. Эти ай яй яй яй, -яй, -яй будут О, гореть в аду, а то один ай яй, -яй другой ай-яй-яй. Слушайте, мир жесток. Жизнь жестока. Болезни жестокие, и если мы только ай-яй, ай яй не поможет. Бог говорит: вы семя благословенное, вы все можете, вы имеете полноту, берите, действуйте, берите, веруйте, берите, сражайтесь, берите, побеждайте, побеждающие наследует все. Мы запустили сюда дьявола. И Бог говорит, я простил, и я с вами. Выгоняйте своей жизни. Сражайтесь. Покажите, что вы любите меня, ненавидите дьявола. И никто не устоит перед вами. Аминь. Вы благословенные, а он осужденный проклят. И я с вами. Аминь. Но мы должны научиться веровать. И вот я не верю, повторяю, в воскресных христиан. Нужно в воскресенье получил что-то, а неделю тренируйся на всем. Я сегодня буду говорить об этом чтобы мы ну, стали серьезными во многих вещах, потому что плод – это труд, это труд веры, это труд в слове, это труд в Духе Святом. И если человек только слово-слово, а он не тренируется, ой, я то-то, ой, я то-то, боязливых, неверных, малодушных, линчаев в озере Огненный, так написано. Ой, я такой, я такой. Это грех называется, друзья. Это правда, это грех. Я тоже был такой, ой, ой, плачу, ой, ой, ой, ой. Бог говорит, слезы не помогут, А я а, кому ж плакать? Вера нужна, действия нужны. Вставай и работай. Давайте почитаем э, исход, 14 главу. Сегодня тема проповеди называется «Что ты вопиешь?» Скажи им, чтобы шли. Что ты вопиешь? Исход, 14 глава. «И я плакал, плакал». А потом сказал, давай, работай. И начал работать в вере. И так спасла вся моя семья. Аминь. И так я вошел в служение. Это все, это грех называется. Бог с нами, и тот, который в нас больше, тот в том мире. И немощный, больше, больше побеждает этот мир. Скажите, аминь. И вера, которую Бог нам дал, дар, она побеждает мир. Потому что через веру сам Бог приходит. И сказано: евреи вышли из Египта. И вдруг фараон погнался. Впереди море, а тут армия. и Они безоружные. Все, и, и хотели удрать. Все. Ну, конец. И возопили Богу. И сказал Господь Моисею: "Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли". И я вам сегодня говорю, люди, что вы пьете? Идите, идите на проблеме. Идите с именем Бога. Идите с золотом. Идите с серебром. Идите с духом, помазанием». И увидите, что никто не устоит перед вами. Только идите. А ты подними жезл твой, простерз руку Твою на море. И раздели его. И пройдут на Израиля среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян. И они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне. И на всем войске его. И на колесницах, его, и на всадниках его. И узнают все египтяне, что я Господь. Аминь. И покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израиля и пошел позади их. И двинулся стол облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещение нож для других. И не приблизились они... Одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром. Всю ночь и сделал море сушей, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же, не... воды же были стеною по правую и левую сторону. И погнались египтяне, и пошли за ними в средину моря. Все кони фараона колесницы и всадника его». И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса в колесниц так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от Израиля, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисей, простри руку твои на море, и да обратятся в воды на египтян. На колеснице их и на всадниках их. И простер Моисей руку свою на море. И к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона Вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по морю по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Господь тот день от из, тот израильтян из рук египтян. И увидели на Израилевы, египтян мертвые на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и, повели, и поверил Господу и Моисею рабу его». Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песню и говорили: Аминь. Слава Богу. Вот такая, друзья, история. Поэтому о чем эта история говорит, что всегда Бог, когда люди приходили какие-то обстоятельства плохие, всегда Бог находил кого-то, который начинал действовать по вере, что Бог ему поможет. И когда тот человек действовал один, он освобождал целую страну. Если люди паниковали, никто не верил и не действовал, они погибали. Поэтому всегда Бог говорит, я искал хотя бы одного человека везде, чтобы они стали. И, и, ну, чтобы кто-то встал и, и шел. Аминь. аллилуйя Поэтому мы должны действовать. Некоторые, а я не могу, а я не знаю. Слушайте. Слушай, Елисей молодой, поливай руки на Илью, и перейдет. Не будь гордым, смирись. Слушай, Иисус Навин, иди, помогай Моисею, который что-то делает, и перейдет на тебя, молодой, если ты не понимаешь. Слушайте Сидрах седрах Мисаков Динага, поститесь вместе с Даниилом, который Бог избрал, и потом вы будете чудеса в печке не гореть. Аминь. Сначала Даниилу все, а ему ничего, чем. А потом и на них перешло. И они всю страну потросли, как Даниил. Слушайте, идите, помогайте апостолам, каструлям и тарабанте, Ставайте деканами, семь деканов. И потом перейдет на тебя Стефана, что весь Иерусалим потросет. И перейдет на тебя Филипп, и ты будешь Самарии потросать. Исцелились все, и весь город покаялся. Оно переходит. Поэтому не будь горб, не сиди, не, не, не, не, не. работай, иди помогай кому, кто работает. Иди делай что угодно, награда пополам. Как статья, кто там водителем был, кто на стрёмы, кто банк брал. Статья всем одинаково. И, и Бог говорит, и награда пополам. Идите, работайте с кем-то, помогайте. Приходите, я понимаю, многие мамы, проходите в среду, можете в пятницу проходите. Там огонь корыть, и будете зажигаться, будете учиться, будете действовать. Аминь. Я плакал, плакал, не помогло. Иди и действуй. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Потому что только действия помогут. Слезы не помогут, только действия. И для этого нужно, если мы только будем теория теория, а не будем тренироваться, особенно на чужих бедах, тогда свои ты решишь и даже перейдешь в многие беды. Я как-то молился, говорю, ты перешел через ту беду. Ты перешел чего? Другим молился в духе и перешел через свои беды. Идите, трудитесь с другими бедами. И нужно учиться. Учиться тренировать дух, если только слово, а в дух мы не тренируем, тогда перекос, знаний много, голова такая, ножки такие, карликовые, и такой человек ничего не может делать, У нас должно быть равномерность, и знания должны быть, потом вставать на знания и работать. Как-то мы одну, за одну бабушку пошли молиться, она лежала парализована, мы втроем помолились, ноль, пришли, ну что ж Господи, что слово твое не работает, ну, как, как. Мы знаем эту душевную песню. но ну, а мы начали молиться. В чем дело? Бог показывает видение. Лейка такая большая. Мы что льем, туда, что выливается в ту лейку. И ничего. И Бог говорит, слушайте. Когда вы идете, вы идете плоть желать противно духу. Вам нужно какая-то энергия плоть даже победить. Так? Дальше демонический мир держит эту бабку. Вам нужна какая-то сила на демонический мир. И вам нужно победить себя, победить свое неверие, победите еще это самое бабки на неверие, да. Потом победить эту болезнь, еще силу воскресить, исцелить ее. А у вас столько силы, что вас, и говорит, у вас должно быть столько силы, что вот это, то, что вытекает, это затраты на вас и на окружающую среду. А на чудо, у вас ничего не остается. Ну, как будто зарплата у вас, ну, такая зарплата, что вы только на, на свои нужды еле-еле, да, когда зам... а кому-то ничего не можете помочь. Так и вот мы ели сами, чтобы, аллилуйя, чтобы хотя бы какие-то мурашки по тебе пошли, а на бабку мурашки не переходят, потому что уже батарейка слабенькая. И Бог говорит, возьмите церковный пост, возьмите молитву и идите на бабку. Короче, все, наступайте на всю вражу силу. Мы объявили церкви, пост взяли, не помню сколько дней, постились, и опять втроем пошли. И во имя Иисуса Христа, смолились, это самое, прозвали имя Господа, и бабка встала. Пошла, нашла варенье там на, на, на балконе, стол накрыла, и мы гуляли. И я запомнил это видение. Запомнить обведение. Поэтому есть некоторые вещи, например, ты можешь открыть карман и пошел зарплату колбаса набрал и гулять. Но слушай, ну ты так не пойдешь на свою зарплату, машину на машине не выйдешь, чтобы а погулять. На машину надо что-то больше. И есть мера веры. Бог говорит, я даю вам какую-то меру веры. И работайте. Я проповедую позапрошлый раз, что вера это золото, которое ходит между небом и землей. Как деньги ходят, что у тебя, если у тебя есть деньги, ты все. Выйдешь на Мерседесе, купишь дом, купишь дачу. Что хочешь, ты, деньги, все, вот за тобой будет бегать. Поэтому есть Бог и Мамона. А если у тебя есть вера, то приходит Бог, который удовлетворяет все. Поэтому хочешь иметь, хочешь иметь деньги. Значит, за диплом я говорил, деньги не дают. Бери, работай. И когда ты будешь работать, то будут деньги. Аминь. И так же самое, а без работы денег не бывает. Поэтому на, на, на, на дороге деньги не валяются. И Библия говорит, хочешь иметь веру, работай. Вера без дел мертва. Бери веру и работай, употребляй. Молись за нужды других. Приходи с пастора, молись. Приходи на ночной, приходи на ячейки. Давай работай, Учишься, И когда ты будешь учиться, на том, на том, вдруг появится вера у тебя. Золото появится. Бог свят веры. И ты увидишь, как этой это верой ты можешь двигать горы. Этой верой ты можешь все делать. Поэтому без веры, без действий ничего не поможет. Аминь. И поэтому нужно перекос получается. Я знаю, знаю, они работают. Мы знаем, 30 служителя пришли, а бабка не встает. Почему? Фу, слушай, ты знаешь, бери веру, употреби. И мы хорошенько поработали церковью три дня. И пошли, бабка встала. Аллилуйя. Поэтому нужно веру употреблять. Церковь голову Якова отрубила ее. Петра взяли, рубить голову. Как смолилась церковь, заработала, веру употребила. Петра ангелы вывели из темницы, помните? Поэтому, поэтому друзья, это нужно работать в этом деле. И Библия говорит, что если вы час не молитесь, если вы три секунды, Господи благословите Пищу, если вы так свой дух кормите, так, то вы за три секунды свой дух не насытитесь. Если вы так телефоны заражали, раз, раз, два, три пошли, так? Господи, благослови пищу. Ваш телефон даже не будет работать. И вы по плоти не будете работать. Вы уделяете время, чтобы насытиться. И доверить, говорит, я утром бегу, чтобы насытиться. Аминь. Семикратно я воздаю славу на день. Этот царь занятый. Всем. Управляет и финансами, и войсками, и всеми, и суды творит. Аминь. И дальше, и вечером, не дам дремания вежим, как бы я ни устал, доколе не насычуся. Почему? Чтобы смертное поглощено было жизнью. Давайте скажем, чтобы смертное поглощено было жизнью. Для чего вы кушаете? Чтобы смерть вас не взяла, а чтобы смертное поглощено было жизнью. Закинули полкило колбаски в топку, и все. Уже смерть не владеет, а жизнь бурлит. Чтобы это сделать? Вот так и дух. Когда ты смертная наполняешься духом, тогда смертная поглощается жизнью. И тебе хочется веры, тебе хочется любить, тебе хочется радоваться. Ты все по-другому мир смотришь. А когда не веришь в депрессию, то в Библии читаешь, она вся против тебя раздражение. А это все равно надо читать и молиться. Оттуда что-то придет. Аминь. Поэтому, друзья, я не верю в воскресное христианство. Работайте над собой. Тренируйтесь в этом делом. И тогда будет лето, зимой ничего не работает, потому что смерть. Когда проходит лето, тогда все, все само собой растет. В тьме ты ничего не будешь работать. И вот творить свет и лето – это наша, наша задача. Адам, возделывай рай. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы сейчас поговорим. Сегодня хочу более практическую сторону взять – как нам жить практически? Мы не можем, как и Сафат, три дня молиться, попрашивая Господа, Господи, купить эти сапоги, не купить, ты меня Боже, ехать, не ехать на работу, э -э -э, что на работе? У нас тысячи-тысячи житейских вещей. И если мы будем без Бога что-то делать, то написано, это дерево добра и зла. Я сам как без Бога, как Бог. Бог сказал, без меня не можете делать ничего. А как же вот с тобой делать? Как же вот тебя приглашать во все дела и с тобою все делать? Но вот эту тему мы будем говорить. Потому что без меня не можете делать ничего. Это пустая трата времени в жизни. И толку с этого не будет. И оно на небо не пойдет. А как с Богом? А с Богом мы не можем, как и Сафат по три дня молиться. Как нам быть? Давайте я приведу вам сразу простых пару примеров таких. Вот в пятницу мы молились, и Бог пророчество пошло. И Бог говорит, скажи моим людям, что отцы веры просто ходили с мыслью в сердце, и все. Вот Авраам ходил, мои дети будут на этой земле, пойду туда, и еще туда хочу, чтобы дети моим, и туда пойду, а детей нету. Одна такая мысль, что у меня будут дети, или они будут наследников, и сколько я обойду, столько моей земли будет. И где нога ступила веры, там земля моя, все. И вот он ходил с этой мыслью, и эта мысль дала, родила, Бог научил, как эту мысль возделывать, как исповедовать. И родился Исаак, и сегодня даже тысячи лет прошло, четыре тысячи лет, и сегодня евреи опять живут на своей земле. Бог обещал, Авраам прошел с мыслью. Аминь. И вот давайте мы будем учиться, что просто как верить. Бог дал нам, сказал, что все обетования во Христе, дай аминь, во славу Божию через нас. Аминь? Помните, я много об этом проповедовал. И мы должны просто научиться ходить с мыслью, потом Словом Божьим. Потому что Слово Божие и Бог это одно. Повторяю, Слово Божие и Бог это одно. Давайте первый пример Седрах Месаха в Динага. Вот трое юношей стоят... Между царем, между войском, и все поклоняются, а они одни не поклоняются. Какие там чувства? Там чувств нету, там ножки трусятся. Я как-то перед начальством этим, чуть-чуть, ну, короче, там попадает какая-то обстоятельство, ты, ты смотришь, а тело трусится, ты в духе слышишь, а тело трусится, когда смерть тебе в глаза смотрит. Тело не выдерживает этих вещей. Но а они в духе мысли, не поклонимся. Они в сердце приняли Слово Божие. Давайте скажем, Слово Божие... Это Бог. Аминь. Вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бога. Помните? Это неизменно. Итак, их бросили, они выбрали эту мысль, это Слово Божие, так? Больше, чем свою жизнь. Аминь. И их бросили туда, они полетели, и что в сердце полетело у них туда? Слово Божие, так? Они полетели в печку со Словом Божьим. А Слово – это Бог. И явился Бог. Я ви... Они видели? Видели Бога. Значит, с чем они полетели? С мыслю. Не так говорит Господь. Они говорят, силен Бог, а если нет, то, то все равно мы на небо пойдем. Они не имели откровения. Они имели золото, веру. Они имели, ну, это серебро, слова, И они, по мере того, доверились благодати. И мы видим, что они просто поступили по слову. Аминь. И сработало слово. Сработало. Бог явился. Явился. Значит, смотрите, получается, я слово и поступок. Я слово и поступок. Скажите аминь. И вот так надо в жизни действовать. Давайте еще пример. Петр шел по воде. Что имел, когда Петр шел по воде? Что он имел в сердце? Слово, просто мысль. И все. Скажите, а давайте скажем, слово – это Бог. И Бог был с Петром, поддерживал его. Что Петр предал? Слово. Взял сомнение, другое мнение. Это второе мнение. Дерево, сена солома работает. Нет, сгорел Петр на воде. Пошел на дно. Почему? Потому что он, когда он брал поступок, и я слово и поступок Тогда Бог в моем поступке. Аминь. А когда я следующий шаг без слова, пошел на дно. Вы верите, как все просто. И вот вера, это я беру обетование нам данное для жизни и благочестия, и стою на Слово, и просто иду по Слову. И я веру не чувствую, а я верю, я знаю все. Потому что у меня мысль такая в голове. И я поверил в эту мысль. И я доверяю, что эта мысль Бог будешь над твоим Словом, чтобы оно точно исполнилось. Он подхватит меня. Аминь. И поможет мне. Поэтому я, мысль, Слово Божие и поступок. Аминь. Невзирая на чувства. А чувства какие-то. За хвост бери чувства. Помните, я проповедовал. За хвост чувства не работает. Пример один. Вчера говорит, у меня была пастырская встреча по телефону с американским пастырями и с нашими. Мы так раз в две недели проводим пару часов встречу, беседу, молитвы. И пастор Таня рассказывала с Америки подтверждение некоторым вещам, о которых мы говорили. У нее там сын... Дети в Америке многие учатся в домашней, там хум-стадии называется. Дома учатся в образовательной школа. Есть такая программа, что ты дома можешь проходить эти занятия. И он учился, и плохо было с математикой очень. Она говорит, что делать? Получается, я мама кормлю, я мама одеваю, я мама что-то делаю, а математики нету. Почему? Я и мама, и, и, и учеба, и все. Она говорит, Господи, что делать? Все обетования во Христе дай имей, в славу Божию, через нас. Вот берет Библию, что мне надо? Что мне надо? Что мне надо? Надо, чтобы все научился. Кто хорошо учился? О, Седрак, Мисаков, Динаков, Даниил, помните? Даниил мучился, бум, бум, помазание было, и они стали в 10 раз мудрее. Говорит, Господи, я во Христе все обетования дай аминь, значит, обетование во мне дай аминь. Аминь. И я просто призываю это обетование, помазание Даниила на сыне. Помазание Даниила на сыне. Теперь смотрите, я, Слово Божие, и. Кушание, я, Слово Божие, и учеба, я Слово Божие и новой кроссовки. Я смотрю на Сына теперь через Слово Божие, со Словом Божием. Значит, с кем я смотрю теперь на сына? С Богом. Кто, кто теперь участвует в этом воспитании моего сына? Бог. Кто открывает, как Даниилу, это самый ум? Бог. И вы знаете, что случилось с этим сыном? Вы же можете догадаться. Вера пострадает? Нет, как пошла математика, как пошли финансы, как пошло все, окончил университет, отлично, получил престижную работу и прекрасно работает. Прорвало математику. Аминь. Обычная жизнь. Обычные проблемы, как и у каждого из вас. Только можно я и мозги вставлять, орать, кричать, репетиторов нанимать. Это хорошее дело. Но можно еще вставку. Я, Авраам, а вставку «Я Авраам», то есть «Я с Богом». Понятно? И ты же другой человек. «Я» воспитаю ребенка, и еще добавить «А» туда. «Я» и «Бог» и отшоба, «Я» и «Бог» и «Пища». «Я» и «Бог» и «Кроссовки». «Я» и «Бог» и смотрю через Бога, с Богом на моего сына. И с Богом получается все отлично. Понятно? Просто Бог сказал, без меня не можете делать ничего. Хотите воспитывать его сына? пожалуйста, а хотите с Богом, призывайте Бога, просто какой-то стих из Библии. Я как-то, не помню, кому-то учил недавно, говорю, слушайте, идите так, как будто вы идете по болоту, знаете, палка, буль-буль-буль-буль-буль, о, опа, пока не найдете твердое место, не вставайте, иначе в болото душевное загрузит вас. Вот, что, как вступить? стишок нашел, сел за руль, поехал на стих. Магазин, Господи, ты благословляешь там... Э все, я благословен, бери какой-то стих, дела рук там, или что-то, на работе, или бери какой-то стих, и, и с этим стихом иди на работу. С этим стихом иди в магазин. С этим стихом разговаривай с ребенком. Всегда на каком-то слове. И тогда Бог, и Слово это одно, Он увидит, если оно в сердце вы посеяли, обязательно Бог приходит и дает плод этому Слову. Аминь. Вот пастор Наталья Потопаева. Муж маленький, она маленькая. Он говорит, Боже, это ребенок -то будет маленький. Назову ее Ростиком, пусть растет. И начал назвать Ростик, Ростик, Ростик, Ростик. Ростик в хоре самый большой вырос. Многие ее знают. Внучка плохо учится. Говорит, ну что делать? Что делать? Знаешь, что внучка? Давай, читай Слово Божье. Там мудрость, там знание, там Бог сам. Читай Библию, а потом делай уроки. И она начала читать Библию, а потом делать уроки и стала отличницей. Ну просто, скажите, не так говорит Господь, ни мурашки, ни колесницы огненные. Бог вам дал драгоценное обетование, чтобы вы через них стали сопричастниками божественной жизни. Чтобы божественная жизнь стала сопричастником. Вошла в ваших детей, вошла в ваш бизнес, вошла вся жизнь дана вам. И его не надо свести откуда-то или куда-то вывести. Надо просто оно в сердце в устах, в твоем, в устах твоем. Аминь. Я сердцем верю, устами исповедую и пошел верою по воде. И держусь, и Бог поможет. И учусь проходить с этим Словом Боли, как свечу сквозь бурю, пронеси его. Как мама моя училась, говорит, мам, да детям, мы носили папе там курсы на работу. эта мама берет банку там, эту самую стеклянную, туда что-то нас насыпает, еще что-то ложит, а потом заворачивают какие-то платки, какие-то там вещи, и дает нам, и мы несем это, чтобы не разбить, не перевернуть, и через мороз принести папе тепленькое. Не побить, все бывало, но доносили. И папа там, чтобы что-то там папе осталось, малые. Приносили, папа открывал, и там плаухает, все, горяченько поел, попил все. Аминь. И вот так нужно вот, ты взял что-то, и неси эту веру, и с этой верой говори, говори, пробьет сына пробьет дождь, пробьет жену пробьет бизнес, пробьет здоровье учись веровать слезы не помогут поможет вера, но какая вера не такая какая-то, чувственная такая а вера сознанием, со смыслом с золотом, с серебром с рассудительностью с помазанием и пробьет, вы увидите, вы будете благословены во всем, и в поле, и в работе и на городе, и в семье, и семья ваша будет благословенно. И будьте головой не хвостом Все эти обетования во Христе. Дай аминь. Слава Божию. Через нас. Давайте скажем через нас. Но я не верю в воскресных христиан, которые не практикуют Слово, не молятся, не, не действуют а не учатся. Надо учиться каждый день, чтобы когда придет горе, мы могли стать в проломе. Аминь. аллилуйя Слава Богу. Я в одной семье был на день рождения. Очень красиво угостили меня, все. Я помолился, а потом что-то у меня... Ну, Господи, ну, неудовлетворен, ну, где-то покоя. Говорю, Господи, ну, что-то я провел так, чтобы, что я, чтобы у меня какая-то душа что-то перевернулась. Я не люблю формально делать, все люблю сердце делать. И молюсь, и Бог говорит, скажи... что пусть этот супруг нарисует библейский портрет своего второго супруга, и возьмет этот портрет в сердце, и ходит с этим портретом, с этой мыслью, и благословляет этого человека, и ведет себя так, как будто этот же человек такой, как написано в Библии, ангел Божий. И увидишь, я это сделаю по вере, по исповеданию, уст по действию. Аминь. Я говорю, аминь. Все. и я передал это слово. И я говорю, слушайте, супруги, Авраам и Сара были с недостатками. Авраам был трусливый, Сара стала пролопной, Сара была бездетная, Авраам не предал, а верил, покрыл недостатки, в него был превосходный дух. Он покрывал Сару и ожидал от Бога детей. Она покрыла его трусость и пошла, Боже, спаси. Не держала Авраама за горло. Ты предатель такой, так... меня в харем посылаешь, подлесник. Ну, короче, набор сатана тебе даст, как пулемет. Она не говорила ему, она отдалась в руки Божьей. Если ты за меня отдал жизнь, я бездетный, ты меня любишь. И я, чтобы тебя не убили, пойду в харем. И Бог сказал, не трогать эту жену, она замужняя. Царь говорит, ты что натворил? я отдал жену. Видите, можно скандалы устраивать, а можно довериться Богу, что Бог меня спасет. И Бог спас. Авраам, можно... У него 40 было только мужчин-рабов. Восток делает тонкий. Набери себе рабынь, сколько хочешь. Сара ему и подсунул такой вариант. Это все твой товар. Бери, женись, и все. С любой тебе даст с Колымом жену, но он говорит, Сара, ты была моя, и ты, в тебя есть недостатки, и я буду веровать в Бога, а тебя не предам. И Бог, Он увидел Цару, мать народа, называл ее, веровал, и она стала матерью народа. Она видела отцом народа, говорила и стала так. Скажите аминь. Вот носите супруги, портреты друг друга. Нарисуйте, не колдуйте, я Бог ноги. А с верой и с любовью. Благодать Божия, у тебя внутри Христос. И я увижу у тебя Христа. И в тебе Сара тоже увижу. И вы увидите Бог сделает. Не давите друг друга, не поможет. Это методы, это не золото, это не серебро, это не драгоценный камни. Только будете отстрачивать все. Аминь. Будьте. Итак, я, Слово.. Я Авраам, я был раньше Авраам, а теперь Авраам, я с Богом, так? и Слово вижу не Сара, а Сара, Сара и Бог. Аминь. И я говорю, Сара, <смех> мать народу, я так на Сару не смотрю, я смотрю через Бога. Аминь. Народ, аминь. И так как Авраам верил и исповедовал, было по портрету Авраама, который он носил, Аминь. Сара как смотрела? Я, Сара, Слово Божие. Сара, и ты, Авраам, ты с Богом, такой-такой. И скажите, по Саринам исповедания, Авраам стал таким? Скажите, они были друзьями? И мне Бог говорит, Авраам и Сара – это идеальная пара. Всегда проповедую учи в семье об Я Говорю, так, слушай, тот в гарем загнал, а тот агар чуть -чуть что там идеально? А Бог говорит, в том-то и дело, что все супруги с ошибками. Но Сара покрыла Авраама, Авраам покрыл Сару. И не выиграли у дьявола 2-0. И ничто между ними не стало. Даже второй ребенок, который был, если Саре плохо, отправил. Они так любили друг друга, так уважали друг друга, что они своей любви не дали влезть никому. Аминь. Супруги, не грызите друг друга, не возмущайтесь, не рассказывайте ничего, только друзьям, чтобы вместе молиться. Нарисуйте портрет супруга и начинайте взять золото, там семья в каждом, семь благословенных, и любовью покрывайте, возьмите слова обетования и помазанием поливайте, благословляйте и исповедуйте. И будут ваши жены, ваши мужья такими, как вы скажете только это делайте с любого не то, что Бог тебя скрутит, вывернет и будет тебе тот, это колдовство не делайте так, аминь нарисуйте вот я мой, р... Слово Божие а потом я, Слово Божье, а потом мой ребенок аминь и я, разговариваю с ребенком испов... действую что-то я... у меня есть вера моего ребенка и я так учу, я так исповедую и уроки так делаю, и так ему говорю и вот я с Богом и Бог сделает благословение. Без всяких мурашек, без ничего. Вы увидите. Потом мурашки придут, когда вы будете плакать. Смотрите на церковь, Господи, а это церковь это. Которая... Я смотрю на вас, на святых, на золотых, на серебряных, на бриллиантов. Как при центре берут портреты, жемчужину цепляют. Это жемчужина Божа. Чтобы легче с наркомана что-то видеть. Это хороший прием. Так и вы, золотые серебряные, и я поливаю это все, что-то говорю, потому что надо говорить, обличаю, но я помазанием, любовью служу. И я верю, что во всех откроется Христос. Аминь. Аминь. Итак, друзья, во всем делайте. Я, Слово Божие, и бизнес. Я, Слово Божие, и руль. Я, Слово Божие, и покупка. Я, Слово Божие, и женитьба. Я, Слово Божие, и замужество. Я, Слово Божие, и, и, и, и все. Аминь. И без Слова Божьего ничего. Понятно? Если более дела серьезные, там нужно откровение, там нужно какие-то... Ну, Бог будет учить всему. Но сначала научитесь, а без меня не можете делать ничего. Научитесь все делать со Словом Божьим. Научитесь смотреть на все по вере через Слово Божье. Научитесь по Слову Божьему общаться так с людьми. И увидите, так будет меняться людьми. Но сначала сами работайте над собой. А потом оно перейдет на других. Аминь. Слава Богу. Итак, сегодня, что ты вопиешь? Что ты вопиешь? Да? Что ты вопиешь? Действуй. Что ты вопиешь? Вопли твои не помогут. Давай, бери Слово Божье, Бери золото. Бери помазание и начинай работать. И это труд веры. Я пережил это все, я свидетельствую. Я так работал насчет детей, насчет жены, насчет себя. О себе имей портрет. Ой, я такой ничего не будет. Не ставь себя на крест. Умри для этого всего. Возьми змея за хвост и говори, Господи, я сын Божий. И как сад производит свои растения, и земля поселена в нем. Так Бог, скажем, так Бог. Проявить правду и славу перед всеми людьми. И увидеть, что я всеми благословенны. И я буду головой, не хвостом. И я буду сверху, а не снизу. И я буду давать, а не брать. И мой дом будет служить Богу. Аминь. Как сейчас вот дети мои служат Богу. Они раньше другим богам служили. А почему? Вера. Вера. Вера. Вера. Вера. Вера. Поэтому не плачьте, не ойкайте, не ай не ай -айка. Это все грехи, малодушие, неверия трусливых боязливых где участь озеро огненных кто первый в списке идет боязливая Ой, я боюсь начинай не бойся что ты вопишь Море для бога 0 болезнь 0 начни молиться молиться и ты молиться вдруг какой-то бог вера вырастет и чудо совершится над тобой плод вырастет давайте станем нога мое время ушло показывает поэтому припаящий через слово ума. Не ходите распоясанными. Не хотите какими-то... Как это слово такое? Аморфно? Или как это? Короче, такое, медузами не будьте. Бесформенные, Бесформенные да, такие? Не будьте такими какими-то абстракцией какой-то. Будьте конкретными. Мне говорю тебе нравится абстракция. Я говорю, а тебе... Ты хотел бы, чтобы у тебя такая дочь родилась? Глаз в космос смотрит. Ухо одно в землю, а другое туда. Я говорю, нет, Я говорю, мне не нравится абстракция. Я люблю искусство, которое реальное, которое отображает творение моего отца. Я люблю христианство в любви, но с мудростью, с разумом, с истиной. Аминь. Я люблю здравомыслящих христиан. Многое это зажигается, такого, как зажигается, так и тухнут. Я встал на дорожку длиною в жизнь, и надо рассчитывать свои силы, здоровье, мудрость. Я раньше бежал, бежал, бежал, и Бог показывает. Ну, меня учил, так как я вырос в сельской местности. Мы работали, и нам всегда давали там на обработку. В каждом ну, поле большое, там свекла, давали по четыре. Бывает по 12 ну, таких рядочков. Их надо было маме обрабатывать там. И мы помогали. А потом копать. И было показано, что мне надо, например, 12 рядочков. А я 4 взял. Эй, а погано! Молитва Бог, Аллилуйя, все. А Бог говорит, а здоровье, а дисциплина, а семья, а другие рядочки. И все равно приходится возвращаться в семью. Приходится где-то здоровье, восстанавливать здоровье где-то, если ты потратил, все равно произойдет, если еще можно восстановить, все равно надо быть мудрым и разумным. Но действующим. Давайте скажем, действующим. Вера без дела мертва. Слушайте, корневая система, это классно. Даже дерево шелестит листьями. Классно. Но Христос пришел, говорит, где плод? Можно гореть воскресенье за компанию. Прославление поработало, молитвенники поработали, Ты приходишь, горишь за компанию. А когда приходит твоя беда, ты слаб, ничего не можешь. Ни с дочкой, ни с сыном справиться, ни с мужем, ни с собой справиться. Бедная сила твоя. Это пять не мудрых, А мудрые они что-то работают. А только работа веры, труд веры, он умножает у тебя золото. Без работы ты вот не сидел бы в этих шубках, что вы сидите там. На помаду денег не было. голову. Вы самые счастливые люди на Земле. Нет больше чуда и счастья, за которое я благодарю Бога, как то, что я родился сыном Божьим, по духу. Отец мне передал всю полноту Божества и у меня внутри потенциал Бога, который все Боже больше и больше, больше открывается внаружи, и я первый наслаждаюсь этим. И без себя благословенны. Поэтому не ойкайте, это все душевный грех. Не айкайте, бесы съедят здоровье ваше. Слезы не помогут. Идите со своими слезами к Богу. На основании слова. И сквозь слезы веруйте. И сквозь слезы исповедуйте. И даже когда нету силы, обнимите ноги и скажите, не уйду. И веры не отдам. У меня много таких было случаев. Я просто ложился, говорю, все, уже у него какое служение. Но единственное, я не отдам семя Христа внутри. И я лежал и говорил, чтобы не заснуть, я ложился на полу. И говорю, Господи, вот там есть солнце, духовное, невидимое, исцеление в лучах его. У меня уже нету сил, ничего. Я просто уповаю на тебя. сверх надежды, как тот Иву, я уже ничего не могу сделать. И приходило исцеление. Вера срабатывала. Слово срабатывало. Вот та жизнь, хоть какое-то помазание, оно срабатывало. И приходила сила воскресения. И обновлялся еще в большей силе, в большей славе. от а того старого как будто не было. Мы все так переходим долиной горя. И когда мы не ищем стези Бога в сердце, тогда эти долины покрываются дождем благословения. И мы возвращаемся в церковь и говорим, и вот силы в силы переходим, и говорим, жив Господь и верит Господь. Поэтому я благословляю вас учиться жить по слову, не вопить, не плакать, не пускать там всякие жидкости, а начать веровать, мудро, разумно, дисциплинированно. Дисциплинируйте себя в молитве. У меня когда не получалось утром помолиться, заспало и что-то. Я набрал все, Господи, я без прорыва не могу, без тебя не могу. Я кушать не буду, пока не, не прорвусь. В 11 прорвал, все, дайте пончик, дайте чай, где, где ближайшее кафе, что-нибудь кинуть в желудок и все. Прорвал, прорвал. Вот так Давид жил, не так дарим, утром, утром еще буду насыщаться. Не получилось, а в трамвае за рулем молиться. Боже, не хочу сегодня быть битым, хочу быть головой сверху. Хочу, чтобы смерть не в жизни. жизнь. Жизнь мою жизнь, жизнь мой бизнес, жизнь мою семью, жизнь моим детям. Чтобы не смерть, а жизнь хранила моих детей. Аминь. И все, пока не прорвет, молитесь, не обязательно поститься. Молитесь, час молитвы, читайте Слово, изучайте законы Божии. И тренируйтесь, чтобы не было перекосов в знаниях. Отец, я вижу Твое помазание покрыло. В духе нету времени и расстояния. Многих сегодня нету. Я знаю, что там таня, другие пасты смотрят, благословляю. Во имя Иисуса, те, которые будут смотреть, благословляю действовать, Благословляю через на все смотреть через Бога, через запятование. Аминь. Я, помазание Даниила, а потом сын, дочь, учеба. Я вижу Мою жену плодоносной лозой, мать народу, Аминь. А потом разговаривает с ней. Я вижу мужа, Сыном Божиим, благословением, защитником семьи, примером, Аминь, а потом разговаривает. И так ведите себя, как Авраам, отец ваш и сара ваша. И уйдите, вы быстро поменяетесь. Будьте друзьями друг к другу. Будьте Христом друг к другу, будьте царством друг к другу, будьте жизнью друг к другу, благословляйте. Аминь. И так смотрите на бизнес, так смотрите на все. Примите помазание. Сейчас облако сошло. Примите, просто поверьте Духом. Скажите, Дух Божий, сойди на меня. Сила Всевышняя осени и не оставь меня Дух Святый. Пусть, Господи, моя жизнь принесет плод. Имя Иисуса. И так смотрите на церковь, от малого тысячу. Говорю, Господи, благодарим же. Простите, благодарите за тысячу и просите за зал на тысячу сразу. Аминь. Мы видим, что этот зал не наполнил, а я живу верой, наполнился миром. Самое главное, чтобы мы правильно стали, в вере, в духе, не плакали. Столбы нужны Богу, чтобы на что-то положить. И я благословляю вас, исповедую, что все ищи поливающие ничто, но я постил слово твое. И говорю, ты взрастишь этот народ, это стоят сыны и дочери твои, и мы увидим славу, наши глаза увидят, на себе, на семьях, на бизнесе, на здании, на всем. Во имя Иисуса. И все сказали ⁇ Аминь ⁇ Аллилуйя!